здравствуйте мои дорогие подписчики меня зовут юлия задорная я основательница школы радио и онлайн курса международного формата, который называется «Имидж голоса и речи». Сегодня я хочу провести, ну, такую, скажем, небольшую экскурсию по моему э, сайту задорная.ком или тройную W Вот э, навела сейчас курсор, выделила таким образом, то есть... Э, это, как говорится, мой адрес. Добро пожаловать. Что полезного вы можете почерпнуть на моем сайте? На моем сайте. ну, Во-первых, это, конечно же, познакомиться со мной кто я такая узнать, чем я занимаюсь, чем я занималась по жизни и почему я открыла собственно эту школу, с чего бы это, насколько я экспертна и экспертна ли в принципе, в моем резюме, моя жизнь, ну в общем, все это можно увидеть, прочитать на моем сайте, вот здесь есть даже раздел «Автор курса Юлия Задорная», «Читать об авторе», кликаем, значит, курсором, куда следует, и выкидывает нас на отдельную страничку, где как раз-таки я... Исповедуюсь перед вами, да? mm. ну в хорошем смысле этого слова. А здесь же, собственно, и опыт работы на радиостанциях, на телеканалах, в, в изданиях печатных, в, в продюсерских центрах, в киноиндустрии. В общем, вся моя подноготная за 20 лет. Я, у меня опыт в медиа целых 20 лет, представляете? И все как один день, как будто бы все было вчера. Вот, так что добро пожаловать. Я... Я всегда открыта. Здесь же, не отходя от кассы, можно прочитать интервью на портале «Экспресс-К» о том, как завести разговор о повышении зарплаты. Как мне кажется, это всегда актуально. В виду имеется голос, речь, подача, про настроение. Ну, в общем, как вести себя вплоть до жестикуляции. Это, это, все, это все вы. Так, далее школа радио в цифрах. Дело в том, что до того, как выйти в онлайн, я Работала в офлайн, я открыла свою школу в 2015 году. Курс профессии радиоведущий, курс профессии целиведущий, поскольку и та, и это в равной степени, и курс инструмента успешного оратора, и курс имидж голоса и речи. И спустя три года я такие собрав все, что нужно, протестив в рамках этих трех лет всю мою программу, обновив ее, что-то добавив, я создала онлайн-курсы и вышла на абсолютно другой уровень на международный формат. У меня очень много студентов из разных уголков мира: и Аргентина, и Штаты, и Европа, безусловно Россия, Казахстан. Британия, Италия, ну, в общем, в общем весело, а, а главное есть результаты, чему я, собственно, и рада. Вот здесь вот мои выпускники, прямо в процентном соотношении, кто, кто, кто эти люди, кто мои люди, далее программа курса, которая длится 21 день и состоит из трех блоков, то есть из трех недель, да, грубо говоря, с моей поддержкой курс, и есть пакет без моей поддержки даже вот не отходя от кассы, наверное, да, посмотрим, о чем я говорю. Вот, пакет Солист ⁇ это самостоятельное обучение, 15 видеоуроков, качественно очень контент, телевизионные съемки. Шикарное наполнение, не бью себя в грудь, знаю, о чем говорю. Год уже работаю в таком режиме, и все довольны. Так, пакет «Оратор» – это уже с моей поддержкой. Опять же, 15 видеоуроков, уроков, 3 онлайн-урока со мной. Мы занимаемся в «Скайпе», у нас мини-группы, много людей не беру. 5-7 человек, но вы можете взять еще и индивидуальное обучение. Да, заниматься мы можем с вами индивидуально. И пакет ЦЦРон здесь очень много бонусов, преимуществ, обучение идет гораздо дольше, мы встречаемся с вами гораздо чаще. Но люди в основном, как показывает практика, приобретают пакет оратора или пакет солист. Если вы хотите получить личные мои рекомендации, то всегда можете записаться на индивидуальную консультацию, опять же на сайте, каким образом записаться. Да, вот у меня не только часовая консультация, но еще бонусом два видеоурока по настройке голоса и речевого аппарата из полноценного образовательного кейса. Я прям вот, так сказать, не постеснялась, до чего уж там не постеснялась. Не пожадничала и поделилась с вами да, двумя этими уроками. Значит, Если нужно записаться, кликаем на кнопочку «Записаться», вас перекидывает на отдельную страницу. И вот здесь, пожалуйста, стоимость трех видов консультации – это диагностика голоса и речи. Вторая вариация – это разбор ваших страхов перед публичным выступлением и обретение уверенности. Да, плюс, опять же, бонус 2 видеоурока по настройке голоса и речевого аппарата – и вариант 3 – консультация исключительно по вашим вопросам. Целый час мы с вами работаем в тандеме. Часто задаваемые вопросы, можно найти ответы здесь. Если что-то непонятно, можете всегда написать, позвонить, найти меня в социальных сетях. Это Telegram, это Instagram, это Facebook. Везде, везде я есть и везде есть странички, официальные странички моей школы. Это отзывы. Мои люди, которые окончили мой курс, закончили да, мою школу, это психологи, журналисты, ведущие шоумены, астрологи, очень интересные люди, предприниматели, психологи. Вот, кстати, Марина Филиппова она из Ванкувера. Недавно прислала мне смс-послание в мессенджер Юленька. Спасибо вам огромное. Я выступила наконец-таки в эфире на радио. Дело в том, что ее приглашали выступить в связи с тем, что она психолог, как эксперта на радио приглашали. У нее был барьер, несмотря на то, что она психолог, она очень боялась публичных выступлений. Была у нее еще патология, она, ну правда, осталась. Мы учились с ней жить бороться более-менее. да. Но вот все это преодолели, и недавно она выступила в эфире, и теперь ее будут повсеместно туда приглашать в качестве эксперта. Я прям порадовалась. Писательница, пожалуйста, Бибер Нур Услу, тоже прошла у меня когда-то обучение. А, так, ну вот здесь вот отзывы живые, да, лайв, что называется, можно посмотреть что говорят люди, и хочу вернуться, куда я хочу вернуться. Вот, пожалуйста, что входит в видеоурок. Это телевизионный формат урока, 15 видеоуроков полноценных, очень качественных, с качественным контентом. В каждом уроке я. Телевизионный формат урока, потому что я даю еще и работу на камеру. Урок помогает приобрести уверенность и вы учитесь работать на камеру вот, плюс прямой эфир, социальные сети и так далее. Описание к каждому видео, новые ссылки на дополнительный обучающий контент, это уже Google документы, там домашнее задание, мы постоянно с вами на связи, если вы берете с моей поддержкой обучения 21 а. день, тотальный контроль с моей стороны, я вот такая дотошная, не слезаю ни с кого, работаю на результат. Такая по своей природе, по своей сущности обучение офлайн можно здесь посмотреть, как это было когда-то. И посмотрите, тоже очень интересная функция. Вот написано, прям листайте слайдер влево, чтобы посмотреть все темы видеокурса урока. Я сделала такое вот разделение по два урока в каждом кейсе. Вот, допустим, урок 1-2 это один кейс. Снятие зажимов мышечных, голосовых, телесная свобода и королевская асан постановка правильного речевого дыхания но собственно да вот смотрите каждый из этих кейсов вы можете приобрести отдельно любой из этих уроков да в каждом уроке в каждом кейсе по два урока но ну, за исключением там 9 урока 10 и 11 -го, 12 -го даже потому что они похороны не чуть-чуть побольше выходят за отдельную цену 6900 тенге или в 1300 рублей. Здесь прям смотрите, что вам, как говорится, ближе к телу. <смех> Им можно купить да, вот таким вот образом. Опять же, перекидывает нас на отдельную страничку. Здесь вот есть корзина. Можно несколько купить вот этих кейсов, отобрать. Ну, вот, например. Все, выбрала. Выбрала, купила заполняется форму и все приходит к вам на почту в течение там 5 минут если вдруг какой-то форс-мажор всегда мне пишите я на связи 24 часа в сутки но вроде вроде бы все работает но ну, не вроде бы а абсолютно все работает куда я куда я выпрыгнула из своей обители, да, из своего сайта Следующий набор у меня идет старт курса 6 августа, вот вы видите, да, тоже можно подать заявку, выбрать прежде пакет, какой вы хотите. Это мое приветствие. Это проблемы, с которыми приходят ко мне люди, а это уже закрытие боли. Что происходит на выходе, да, после прохождения курса? Что вы получаете? И очень такой интересный пункт. Хотите сделать свой голос лучше уже сейчас, не откладывайте в долгий ящик, срочно заполняйте заявку ниже и получайте чек-лист от меня. 21 э, золотое правило по улучшению голоса и речи и бесплатный видеоурок. Видеоурок в подарок из моего онлайн-курса. Прежде чем что-то продать, я всегда даю тест-версию вам в подарок. Так что имейте в виду. В Фейсбуке можете нас найти, вот здесь пошерить нас можете. В SoundCloud это мой подкаст в целях обучения, да, он тоже интегрирован в программу, там много контента. В Инстаграм есть YouTube канал, Телеграм есть, ну в общем. В общем, много чего имеется. Да? Speech and voice в Instagram. я иду как speech and voice. Это страничка школы. Угу, можете тоже подписаться, выйти на Инстаграм-страничку. В Телеграме есть, вот, пожалуйста, тоже можете подписаться, имидж голоса и речи. И что еще? Ну, SoundCloud как вариант на подкаст можно зайти. Ну, подкаст в основном у меня не интегрирован в, кстати, здесь. Это мой выпускник, здесь очень много моих выпускников, это уже конкретно курс профессии радиоведущий. То есть я вам рассказывала о онлайн-курсе «Имидж голоса и речи, а при школе есть еще курс профессии радиоведущий. Вот отдельная вкладочка, ссылочка, школа радио. Переходим, кликаем и попадаем уже на отдельную страничку. Авторский онлайн-курс профессии радиоведущий. То есть вот все что, все, все, что вы хотите, все, что вы приобретаете, тоже здесь на выходе программа курса, как курс проходит. Кстати, интегрирован подкаст продвигая себя» от Юлии Ершовой. Замечательный человек. Это критик кино, это дизайнер. Юлия родилась и выросла в Москве, но уже очень много лет живет в Британии. У нее свой подкаст, который входит в десятку лучших подкастов Apple. Можете себе представить. И на носу уже 210 выпуск. Три года она двигает этот подкаст. Начинала сама абсолютно с нуля, с минимальными вложениями, ну, в общем, молодец, я восхищаюсь ей, и у нас весной, да, в мае, наверное, был такой мини-тренинг с ней, она приглашала меня в гости, мы записывали интервью, ну, как в гости, посредством интернета, конечно же, в скайпе она брала у меня интервью, и получился такой интересный мини-тренинг тренинг по голосу, по, по речи, по инструментам успешного оратора и так далее. Вот э, можно зайти к ней на подкаст, у нее есть сайт, у нее тоже своя школа, э, как продвигать себя в интернете, как открыть подкаст с нуля. Вот здесь вот на курсе профессии радиоведущий мы тоже это все дело даем. А, классная, она классная. Я прям за нее и, как говорится, ее are welcome. добро пожаловать и к Юлии». Ершовый. Вот посмотрите, если вы хотите послушать плейлисты на тему, например, видео, сториз, прямые эфиры, как привлекать клиентов, контент, личный бренд, мышление успеха, ценность себя, пожалуйста, подписывайтесь на подкасты Юлии Ершовой. А это уже стоимость участия в пакете профессии радиоведущий. А здесь есть еще микс пакет профессия радиоведущий. Плюс вы получаете имидж голоса и речи. Плюс профессия радиоведущий. Вот такой вот пакет есть, компиляция. Угу. И вот результаты моих учеников, пожалуйста. Ну давайте кого-нибудь послушаем который прошел меня. В последнем журнале Rolling Stone Эрик Клэптон признался, что связь с действительностью <плес> ему помогает поддерживать прачечную. <плес> да, да, друзья, вы не ослышались, именно прачечная. Видимо, когда столько лет отбеливаешь умы людей брюзга, прачечная их становится как домработница. Так, спокойно товарищи, не нужно сейчас вот платать всю свою грязную бельё и ехать в прачечную за поиском реальности. Слово это был чит Майфа, Дэш наверняка с такими же большими глазами офисный округе, кто Тон покидает свои рабочие места и, места, и устремляется, время, устремляется далеко время, за его пределы, бы пределы. Ну а мы с вами по-прежнему Радио Брест уходим в отрыв, друзья, вместе с Мадоной, Хэнгар Как говорится, в высшей руки, тем более повод есть Пятница, друзья, ура! Классно, правда? Голос шикарный. Мы еще работали над ним, конечно. Очень-очень-очень-очень интересный курс. И что я вам хочу сказать. Вы когда его проходите, вы открываете буквально новые двери в мир. Будете вы там работать, не будете вы там работать, не важно, но это, это, это другая планета. Серьезно, это, это очень, это очень интересно. Это отзывы о курсе. Вот, кстати, «Радио да, в спиче было упомянутое название. Так школа радио моя называлась, когда я работала в офлайн. Катя, блогер Екатерина Кучерова, очень известная у нас в Казахстане, прошла обучение. Это менеджер по туризму, дизайнер, стилист. «Актрисы театра и кино», основатель продюсерского центра поэт участник группы Метисисны «Ней, Нейлес Шоумен ну в общем все они прошли мою школу мой курс здесь можно посмотреть все прямые эфиры с гостями на радио точнее не посмотреть а послушать Венера, это, это, нет, только. венера, это, это, ну, нет, нет, не, не только. только. Ну, а я приглашала. Программа у меня была такая совсем недавно на на радио в отпуске пока называется. Она называлась эта программа Задорная пятница. Я приглашала очень интересных людей в эфир как то астрологи, психологи, нумерологи, известные личности какие-то там актеры, театралы. ну не только Бамонт, но и крайне харизматичных, обычных людей, но с необычным делом каким-то. Вот. И прекрасно проводили с ними в эфире время, а с нашими слушателями. Это встреча с продюсером радио НС. Здесь я в гостях, тоже можно посмотреть. Снэйл Мравилиевич Ахметовым очень очень хороший человек. Видите даже логотип который был онлайн радио мейс. Так я раньше называлась. У него такой, знаете, религиозный кабинет очень интересный. Обалдеть, как, как, в музей, как в музей попадаешь. Ну, в общем, если вдруг попадете на эту страничку, настоятельно рекомендую посмотреть. Вот такие дела, друзья мои. Огромное спасибо за внимание. Еще раз, ком. Заходите на сайт. Давайте вот на главную зайдем. Это страничка радио радио. Это уже основная страничка. Угу. Вот здесь вот, пожалуйста. Если хотите попасть на курс имидж голоса и речи, огромное внимание всем за спасибо, за просмотр, <laughs> за спасибо, за пожалуйста. Я всегда на связи. Удачи всем и всего Самого хорошего, наверное, так. Буду очень рада видеть вас у себя на курсе. Пока!